Всем привет, вы на канале Мбадрус, и я хотел бы представиться, я снимаю не очень качественный контент, но если что-то не нравится, то зачем вы меня смотрите, у меня есть три канала по науке, но пока там ничего нет, другой по играм в основном Fallout и Minetsraft, и третий по истории, но они все будут пока в стиле радио, до встречи на нашей волне, так сказать.